Стартует очередной матч э, стыков. И проигравшая команда в четвертьфинал не проходит, как э, вы знаете. Ну а победители пройдут в четвертьфинал. И с ними мы встретимся там либо завтра, либо послезавтра. Ну, в субботу и воскресенье будут проходить четвертьфиналы. Поэтому с победителем мы еще увидимся. Так, почему у Фигисов стоит э, логотип, черт возьми, что вообще не так с этой вот штукой происходит? Какого рожна, простите меня, Фигисом-то прилетел э, лого не той команды? Так, ладно, короче, ребят сыграли ножи, сейчас посмотрим, кто за какую сторону начнет, и уже тогда потихонечку будем расставлять все по своим местам. А, ножи у нас, кстати, кто выиграл, я не успел увидеть, простите меня, пожалуйста, так вот немножечко затупял, затупял, какое-то слово непонятное сказал Ну? Ну? Ну хватит тут вальсируют, ребята, тут вальс устроили Давайте уже определяйтесь со стороной и ГЛХФ, что называется ну, это будет, я так понимаю, если обезьянки выиграли, тогда это будет стей, если не обезьянки, тогда это будет э, своп, и это, разумеется, своп, своп, так, и вот так, вот, все, теперь все красиво. Ставлю хату на казахов. Ничего себе, Андрюха. Серьезная ставочка. Ну что ж, eSports коллектив из России, манки-бизнес из Казахстана. Казахи начинают в атаке и обороняться будут ожидаемо ребята из России. А, непосредственно карта Мираж. best of 1. Проигравшая команда турнир покидает. Первое место получает вообще в этом турнире 2000 рублей. Поэтому, собственно, стыки важно, конечно же, пройти. Иначе второго шанса вернуться в турнирочку уже не будет. А составами познакомим. Давайте, наверное, после пистолетного раунда, потому что сейчас у нас здесь будет фейкователь TJ Eternal, который не просто еще и фейкует, еще и в затылок своему сопернику навешивает. И вместе с этим начинается выход от казахской команды на точку Б, на которой, черт возьми, все идет... Мягко говоря, не по плану, расстреливают э, обезьянок э, Простите, опять же, игроки коллектива Monkey Business не, Категорически не хочу никого из вас обидеть, обидеть Но э, буду называть периодически обезьянками, потому что так проще Ну, вы сами такой себе клан клантек создали Четыре минуса от э, Depressed Did Короче, жесть какая-то просто Четыре минуса и один минус от э, Tifa OG Gang а, Ну, в общем-то, составы, да FXG, uh, сложные никнеймы, KSU и Господи боже мой, ребята просто это... Решили поиздеваться над моим речевым аппаратом и Инабато Учиха Брикстон и ТиДжей Этернл За команду Манки Бизнес Вот у казахов, на удивление Никнейм это более читаемый, чем у ребят из России И Инабато пытается расстрелять В спину своего соперника и Не совсем это удается сделать Депрест Минус 2 на меду И два последних живых казаха Остались сейчас под точкой А Один в яме, один в коврах И вот тот, что в коврах уже погиб Последним а за ним погиб тот, что в яме так что пока у нас 2-0, но я опять-таки призываю вас, дорогие друзья, не забывать важный факт того, что оборона, то что сильная страна сейчас за командой Фигис и болельщики Манки Бизнес по сути не должны сильно расстраиваться, ибо может в любой момент все поменяться, ну не совсем в любой момент, а во второй половине в частности. Пока что у нас 2-0. И казахи принимают волевое решение сделать бай-раунд. КССУ сразу сходу под флешечку тиммейта забирает ТиДжей Этернала и второй минус а, от Тифа ООДЖИ Гэйнг. ООДЖИ Гэнг, Да. А, Вынужден был покинуть свое укрытие, иначе сгорел бы, и, и на бату дает разменный минус хотя бы как минимум за одного погибшего товарища по команде, коих на меду погибло аж целых три. И вот то, что, конечно, три минуса получила в себя команда э, обезьяньих-бизнесменов, это, конечно, большая беда. Но Брикстон находит возможность забрать еще одного соперника, тем самым ситуация становится менее неприятной, но она по-прежнему неприятна. Это нужно признать, потому что в меньшинстве в любом случае придется открываться куда-то, кто, куда будет не очень приятно открываться Ну, кстати, позиция у Фигиса не... Я буду называть его просто Фигис, да Потому что тут X поменять на единичку И вуаля у нас название команды нарисовывается Вот сейчас вопрос Визуально произошел ли контакт Увидели ли команды, точнее, игроки Друг к дружку но ну, вот Фигис-то точно сейчас увидел и первого, и второго И, боже мой И, боже мой Минус один от Фигиса, минус от Тифа а В результате это третий Увы, казахи немножко заблудились при попытке... Повторной попытки занятия меда э, уже теперь... Все игроки атаки были убиты на этой позиции. Ну и как следствие, теперь у казахов, естественно, от экономики осталось только лишь воспоминания. и не самое, надо сказать, приятное. Потому что если бы они выиграли девайс на раунд, ну, может быть, еще бы было бы приятно это повспоминать. Но не сейчас, дорогие друзья. Спрейдаун от ксу Но только один минус по инобату, хотя там еще оставил битыми нескольких игроков атаки. Ну и еще один минус от КСУ и в результате от депресс это еще один минус. Ну, в общем, короче, просто разорвали мидл, окей. Okay. Ну, а тут грех было бы не разорвать на самом деле соперника, потому что, ну, соперник не выдумывал какие-то сверхсерьезные, сверхтяжелые э, виды стратегии на данный раунд. Получилось все весьма и весьма банально и просто. Обычный прессинг на миду, с пистолетами, без гранат, без всего, без ничего, я бы сказал. Ну и получилось то, что получилось... Э, вы сами были свидетелями всего того, что произошло. А, теперь у нас, ну, опять же, обычно при такой расстановке можно предположить сплитпуш точки А. С коннектора, разумеется, ну и непосредственно из ямы. Брикстон врывается в коннектор просто на ноге, дамы и господа. Но игроки обороны готовы были к этому врыву. И коннектор принят, как, в общем-то, приняты и все игроки, находящиеся на миду. Остались те самые сплетующие игроки, которые должны были открываться из ямы вдвоем. Но, учитывая, что коннектор не вышел, какой смысл открываться из ямы, да? А это было бы логично. По результату. <смех> Саня, на всякий случай адрес хаты тебе волоски, на заранее Ну, пока, да, пока у казахов идет, конечно, матч тяжеловато Су, будучи красным, все-таки находит свою пулю, которая отправляет его отдыхать Ну и у нас уже есть игрок, игрок, игрок конечно же, это Инсдиус, Который, ну, в общем-то, я думаю, сейчас просто ос остановит все планы Манки Бизнеса Ничего себе. Н нет, не останавливать, дорогие друзья. Успел, кстати, игрок атаки перед смертью скинуть бомбу, и поэтому и на бату успевает ее, ну, типа фейкануть по постановке, да, по самом... на самом-то деле поставить не стал. Слышит приближающегося оппонента, Ищет его и не находит. И все-таки добивает. Но ситуация обостряется. Обостряется настолько, что фигис слишком спустя рукава проводит данный раунд. Тем не менее, опять же, это тайминги. Вот здесь я честно скажу и смело скажу это, заявлю на 100%, что вопрос конкретно данного момента заключается в том, что тайминги так сложились, потому что... Когда Фигис пытался а, перестрелить своего соперника, да, и на Бату, соответственно. А, тот даже не смотрел в сторону джангла. Если бы визуальный контакт у них произошел, еще неизвестно, кто вышел бы победителем из этой перестрелки. Вот что я хочу вам сказать, дорогие мои друзья. Ну, а пока что у нас 5-0 и очередной девайс на раунд в исполнении Манки Бизнес. Ну, правда, я, конечно, не совсем... Громко могу заявлять, что это девайс на раунд. Во всяком случае, Чиджею не хватило деньжат по раскидкам. Все весьма и весьма грустно. Но куда депресс полез... Надо спрашивать у Депреста. Ну, рискуют, и рискуют не совсем оправданные игроки коллектива Фигис Е-спортс. Но КС Су, тем не менее, забирает и Тернула на миду, и вроде бы ситуация 4 в 4. Но, опять же, потеря ТиДжея, она не столь страшна, у него девайса и так не было. Размен на миду очередной сейчас произошел КС Су, вот это хэдшотча! Попал в голову медмастера, хотя там, в общем-то, и дымы, и взрывы от хаешек мешали обзору. Однако снайпер у нас оказался с орлиным глазом. Ну что, и на бату, и у Чиха вдвоем остались два, судя по всему, поклонника а, жанра аниме. Но здесь снайпер работает практически на 100% не промахиваясь. Единственный пока что раз был, когда вот сейчас, наверное, второй там, может быть, третий был промах сейчас от КСУ. Все остальные пули а, в цель попадают. Ну что, у Чиха один против двоих, и если, допустим, КСУ играет со снайперской винтовкой и менее мобилен, и не хочет, так сказать, участвовать в перестрелках, то вот Фигис, вы сами видите, что делает, да, что делает Фигис сейчас? Ну, можно было, в общем-то, смело на самом деле позволить сопернику никаких действий не совершать, гулять по точке сколь угодно долго, дождаться, когда таймер вышел бы, и убить его просто. Было бы забавно. Но забавно, разумеется, не для команды из Казахстана. Теперь вы видите, что еще и казахи сами себе экономику поломали. Ну, относительно поломали, потому что теперь у них есть один девайс, которого не было в предыдущем раунде. Потушили молик. И начинается заход, забег, я бы даже сказал, на точку, но здесь пока что Инсдиоус вместе с КССУ в паре абсолютно спокойно работают, как часы. Ти-Джей Тёрнул, единственный автомат Калашникова, ловит full блайнд и погибает в результате, но один минус успел сделать, это тоже как бы хорошо, но насколько это хорошо, если мы смотрим на ситуацию в целом. Хорошо, это с точки зрения выбитой экономики, например, с да-да, как вы видите, у него 3 600 человек просто никак не в силах вообще накопить на что-то, э, на какой-то нормальный закуп, потому что его постоянно убивают, ну, не, не везет. Ну, как постоянно, четыре раза его убили, собственно, ну, он, может быть, дропы какие-то, например, раздает, да. Но факт остается фактом, что с точки зрения экономического урона одному игроку это хороший минус. С точки зрения продуктивности действий в матче, ну, продуктивности, конечно, никакой здесь не было, нет и быть не может. В принципе, потому что поражение в раунде в любом случае неизбежно при таких раскладах вещей. Игра с одним девайсом для атаки, это все равно, что игра без девайса в принципе. Зачем был куплен калаш в предыдущем раунде, для меня в результате остается загадкой. Ну, а счет на данный момент, конечно, устрашает казахов. Я уверен, что ребята а, явно... Понимают, что счет плохой. Оооу! Минус фигес. Хороший минус сейчас оформляет и Тернал. Ну и у нас прокидка точки Б. Здесь у нас на страже спота Б депресс дит. И... И... Заметил кучу соперников. Ну, трех человек как минимум он видел. И... Отрезают игрока обороны. Какая же замечательная позиция все-таки была у ТиДжей и Тернала. И в результате, дамы и господа, это 7-1. Казайхам, респект, красивый раунд сейчас обставили, вот с этим вот самым э, ТиДжеем на миду, который, в общем-то, и выполнил свою задачу на все 100, он отстрелил стягивающегося игрока, он забрал соперника, который находился в парапете в зигзаге, да, соответственно, не позволил э, вовремя, опять же, через мидл успеть дать поддержку Депрестеду, э, ну, которого, разумеется, просто убр убрали, убрали быстро и... Безболезненно, если можно, конечно, так выразиться Замечательный дым сейчас был брошен, между прочим, игроком обороны Заметили, да, какой он был? Классный Этот дым, скорее, конечно, мешает собственной команде Но справедливости ради, а почему бы и нет? И такие дымы тоже порой бывают Ну что, 7-1, дорогие мои друзья И минус по ТиДжею уже сейчас был оформлен Брикстон забирает КССУ Который, кстати, когда-то уже успел наполучать урона от своего же товарища по команде. Это вообще жизненная на самом деле история, когда тиммейты снимают у тебя много лайфбара. Мы это уже видели даже как-то. Потеть за мою хату, мои братики-казахи. Ха-ха, <laughs> да, Андрюх, это точно. Ну что, а бомба лежит в респауне, то есть это говорит о том, что казахи только сейчас определились с тем, что они все-таки будут пушить точку А, и именно на этой точке будет происходить все самое интересное и вкусное в этом раунде. Учиха перестреливает инсидиоуса, и в результате от 4 в 3 с численным перевесом, да и с позиционным, разумеется, перевесом за казахами. А есть а, уже, кстати говоря, на, ли, на лестнице. Хотел я вам включить его немножко раньше, но это был Тиф, которого убил сейчас Брикстон. Снайперская винтовка в руках. И на Бато работает, работает сверхпродуктивно, делает два завершающих минуса в раунде и 7-2. Вот, собственно, то, о чем я и говорил. В перспективе, да, может быть, тот самый минус и был полезен, как вы видите сейчас, действительно. Экономические трудности достигли, э, настигли, точнее, команду э, Фиджес или Фигис, хрен их знает, как они правильно называются. Мне, к сожалению, никто не объяснил в результате до начала матча, поэтому просто они Фигисы. Фигисы, а никакие не Фиджисы. Хотя Фиджес тоже звучит прикольно, учитывая, что у них там есть OG-ганг, да, как бы, то есть э, Фиггис... Э, ну, как-то, в общем, короче, это звучит. Звучит прикольно, я бы так сказал, но прикольно совсем другое. Прикольно то, что оборона полностью лишилась экономики, и раунд, как вы видите, они проводят с пистолетами. Тем не менее, пока еще не ясно, насколько правильно будут распоряжаться игроки атаки своими Точками. Вот сейчас отдача очень неприятная произошла для Брикстона. Тиджей и Тернл с коннектора отрабатывает по двум соперникам. Но один девайс-то уже Инсидиусу, Инсидиусу, прошу прощения, все-таки в руки-то дос, достался, как бы, да. И этот девайс, ну, не то, что хотелось бы игрокам из Казахстана. Два калаша уже в руках есть. Медмастер и Брикстон погибли. Но TJ и имеет шансы сделать третий минус. И эти шансы он, собственно говоря, не теряет. Держит их и продолжает их реализовывать Ну сейчас на отрезе у нас здесь остался опять же тот самый TJ Eternal Видит одного из оппонентов, но уступает ему в перестрелке И поэтому ретейк обязательно, я думаю, будет проходить И будет проходить он в равных э, позициях То есть это будет ситуация 2 в 2 Светлана, дорогая моя супруга, приветствуем ну что, и вот он, ретейк, или все-таки не ретейк, учитывая позицию Инс тут, в общем-то, не будет никакого ретейка, да, ну, а КСУ, давайте посмотрим, что здесь делает. Ну, просто пострелял. Хотя, не знаю, мне кажется, что целесообразно было бы пойти все-таки попробовать ретейкнуть, да, я, конечно, понимаю, что Дефьюз Китов нет, и это очень сильно омрачало бы ситуацию, но взгляните на позицию казахов. То есть нет ни одного человека, который мог бы, например, занять позицию в, в условных коврах. Или же, например, не было ни одного противника в кухне. Поэтому, ну, попытка поиграть на отстрел это замечательно. Но очевидно, опять же, что игроки Казахстана не будут выходить из кухни дальше, чем вот просто, чем кухня. Они лучше там бы свои девайсы потеряли, чем отдали бы эти самые девайсы своим оппонентам. То есть, ну, стратегически сыграно правильно и грамотно, что самое главное. А экономика у команды Fidges в любом случае была бы восстановлена. Вот что нужно понимать в этой ситуации. Поэтому эти засейвленные девайсы на перспективу, может быть, и сыграют какую-то важную роль. Но перспектива Тивы очень туманные, отличные флешки Накидывают э, тиммейту Инсдиусу, отличную флешку ему Накинул Тиф замечательную В результате Инсдиус Погиб и даже, в общем-то, не успел Понять, откуда его убивали Депрест. Минус Медмастер Ну и здесь уже полностью, по сути Захваченная точка А Теперь однозначно э, будет выбивание не очень понимаю, почему до сих пор еще Фиджес находится на э, Точке Б когда уже, ну, по-моему, сверхочевидным является то, что это все-таки точка А. Ну, налетела флешечка. Такая себе, честно сказать, флешечка, конечно. Смотря, опять же, для чего. Вот ХАЕ была поинтереснее. А Ну, минус от Фиджиса. Но, опять же, какая потеря времени была огромнейшая. Теджей Тёрнул позиция читаемая на самом-то деле. Но позиция куда более многообещающая, нежели была у Фиджиса. Ну и отсутствие каких-либо действий от CSU. Он прекрасно понимает... Uh, да, где находился и на бату, но забирает его, окей. Ну, здесь его уже сразу идут отрезать, он забирает Тиджея, ну и... и... И выживает, но... Но в сильной стороне отдается уже четвертый раунд к ряду, дамы и господа, и экономика обороны такие метаморфозы не факт, что вытерпит. Это очень важно понимать на самом-то деле, потому что в сильной стороне не просто нужно пользоваться сильными позициями, но и в первую очередь нужно не забывать о том, что... Uh, у тебя еще и экономика есть, да, и бай, который, в принципе, дороже, чем у атаки uh, Нужно ценить, ценить каждый девайс, ценить каждую копеечку, которую вкладывает игрок uh, оборонительной стороны uh, В битву, так скажем, в битву в этом раунде КСУ минус TJ Eternal, хороший минус, хороший entry в любом случае Был сейчас сделан команды Fidges, uh, но... Снова зазевали коннектор. В очередной раз, кстати, хочу заметить, зеваются такие позиции, важные на миду, как коннектор, парапет. Почему? Потому что э, Fidges и спорт складут дымы и думают, что казахи в них не пойдут. Но важно понимать, что вы играете против казахов. И казахи абсолютно спокойно могут пойти практически в любые дымы, которые бы вы не положили. Что, собственно, уже не первый раз происходит. И странно, что до сих пор это является для кого-то какой-то вот... Новинкой, что ли, я не знаю. Они по-прежнему кладут дымы и ждут, что их из этих дымов не будет никто убивать. Но, опять же, играя с ребятами из Казахстана, такое нельзя делать. Потому что... Почему я в начале вообще сегодняшней трансляции сказал, что казахские контрстрайкеры — это роботы? Потому что их действия порой очень сильно отличаются от логических действий. Но при этом они работают чуть даже лучше, чем... Какие-либо логические действия Так что Это я не с точки зрения Чтобы обидеть ребята из Казахстана Напротив, они действуют сейчас очень-очень грамотно Видно, что начало пошло Так себе, но отдав 7 раундов Парни нашли все-таки свою игру И на табло уже 7-5 Винстрик в 5 матч поинтов И фиджесы в таком случае Рискуют очень сильно Потому что атакующую сторону Можно как бы и не сдюжить В общем-то Ну, форс. Ну, форс. Форсец, это, конечно, идея хорошая. Почему бы и нет? Если вам не нужна ваша экономика, как говорится. А в остальном... Ну, я не знаю, блин, просто зачем этот форс сейчас нужен? Вот во имя чего он нужен? Ну, сделал депресс энтрифраг благодаря своей эмке. Но не факт, что ведь остальные сумеют отстреляться. А вот риск потерять девайсы все таки очень-очень велик. Минус МП девятого от... Э Инсдиоуса и КСУ еще неожиданно. О, oh, май, дамы и господа. И здесь самые неожиданные, наверное, развитие событий получает этот раунд. Самые неожиданные развитие событий получает этот раунд, правильнее сказать. Как вы видите, Форс сработал. Блин, парадоксально, но Форс действительно сработал. Снайпер только остался в коллективе Манки Бизнес. Да и того находит КС и убивает. Победа в первой половине зафиксирована за командой «Фиджес» и «Спортс», ну а «Манки» Business, «Бизнес», увы, первую половину проигрывают, насколько бы сильно они не потели и не пытались бы достичь здесь какого-то перевеса. О перевесе уже речь идти не может. Речь может идти, например, о минимальном перевесе за «Фиджесами», то есть на 8-7, я считаю, казахи вполне себе могут здесь рассчитывать. Конечно, больше вопросов вызывает оборона «Фиджесов». Она далека от идеальной, как оказывается, в начале половины все выглядело чуть более радужно, сейчас же все выглядит чуть более депрессивно, я бы, наверное, так сказал. Ну, опять же, вот, я не могу сказать, что эти действия оправданы. Аркада и размен. Размены всегда выгоднее атаки Потому что они будут выходить на какую-то точку В численном перевесе, да Ну вот сейчас, условно говоря, здесь Фиджес на точке Б находится Ну ему прилетает флешка Понятное дело, это уже пошла информация И минус по Брикстону залетает Но вот что дальше делать Дальше надеяться на тиммейтов и немножечко промахиваться с АВП Ну промах этот, в общем-то, не смертелен Минус от Учихи И Медмастер погибает, оставив Учиху одного Ну и тут тайминговый в спину заход Окей Окей. Разобрались Фиджесы в этом раунде, хотя мне казалось на самом деле, что казахи сейчас все-таки пробьют оборону, но пробили в этом раунде, к несчастью, дном. А, Данил, приветствую. Счет на табло 9-5. Последний раунд первой половины уже запускается и через секунду, а вот прям уже даже сейчас, а, начинается раунд, после которого произойдет смена сторон и ожидаемо Фиджесы уйдут атаковать. И ничему не учат жизнь никогда и никого. Замечательный э, удар ножичком И смотри, какой фишечный Молотов-то. Прям в этот молотов как раз и спрыгивает у Чиха. Ну, замечательно. Замечательно. Я поаплодировал бы, но, пожалуй, все-таки воздержусь. Еще один квадрокил оформляет Депрест. Почему еще один? Потому что в пистолетном раунде первой половины он оформил квадро на, на юспике на своем. Ну и сейчас, как вы видите, на Эмке Простите, дорогие друзья 10-5 Фиджесы набрали большое количество раундов Находясь в сильной стороне Вопрос, насколько теперь хорошо у них выставлена атака И сумеют ли они побороться против казахской обороны не знаю, как это играть в CSGO, но в стендов 2 умею, пишет Данил. Ну, почему бы, в общем-то говоря, и нет. Есть люди, которые, да, далеки от Counter-Strike, но, например, хорошо играют в Dota или в какую-нибудь другую игру. Ни на одном же Counter-Strike, как говорится, должен был зациклиться весь этот мир. Хотя фан у Counter-Strike, конечно, большая. Если взять все версии, так это вообще огромная какая-то цифра. Опа, здравствуйте! Минус от Брикстона. Хорошая позиция в спине... И куча разменов, после которых атака остается в меньшинстве, дамы и господа. Но, тем не менее, атака заходит на точку Б. Попытка поставить бомбу. У Чиха вырубает Тифа, а следом вырубает Диоса И бомба, что самое важное, от э, команды из России поставлена не была. Это очень важно понимать, потому что это напрямую будет, в общем-то, влиять на экономику. Если сейчас можно было бы форсить и пытаться неокрепшую экономику обороны развалить, то теперь уже... Увы, ах, это где-то за пределами досягаемости, потому что теперь оборона сейчас против экономического. Главное не потерять много девайсов, и в таком случае, опять же, экономика закрепится. Просто у меня Windows 7, и страшно за него. Ну, да нет, что я играл очень долго на Windows 7, и при этом еще и стримил даже одновременно с этим. Ну, тут, конечно, вопрос к железу, скорее, а не к Windows 7. Но Windows 7 с CSGO вполне себе неплохо дружит. Uh, Квадра и... Все, пять минусов от команды Monkey Бизнес Как я, собственно, и говорил, для казахов Самое главное в этом раунде не терять девайсы Они их не потеряли, умнички, ребята Справились грамотно и красиво Хай, дядь Сань, Фани, приветствую Привет, я тут смотрю, как мой брат играет Артур Габаев, приветствую вас Ну и кто же вас бра ваш брат? Давайте, рассказывайте Рассказывайте, мы все Дружно передадим ему привет вашему братцу Пожелаем ему удачной игры От, собственно говоря, от его брата От Артура Появились девайсы. Ожидаемо появились девайсы у Фиджесов. Но вот реализация этих девайсов. Опять же, пока быстрого раунда ждать, естественно, не следует. Уже полминуты прошло, и атака только лишь занимает позиции на миду. Но к справедливости я, наверное, должен добавить все-таки, что позиции хоть и занимаются, игроки обороны будут сейчас пытаться эти позиции выбить. И на Бато. Дабл Даблкил, один минус от Тифа. И, естественно, сейчас последует размен, который вот, кстати говоря, я оформил Брикстон. Депрест uh, последний, ну и такая себе на самом деле ситуация. Это для Депреста uh, она как бы хорошая точка, да, с которой можно сделать минус. И самое главное, что он не находится посередине, Андра где-то, где ему уже было бы не убежать. Но вот человечек в окне, тот самый инабато, оформивший квадрокил в этом раунде, переносит победу в раунде и минус экономика с атаки, дорогие друзья. Вот она, вот она самая неприятнейшая ситуация. КСГО? Я таких не вижу <laughs> Я таких не вижу Привет всем из Таджикистана и тебе отдельно Вульф, приветствую и вас тоже КСГО его ник Здесь нет человека с ником КСГО Здесь есть КССУ Только если он <coughs> Простите, дорогие друзья ну что, с пистолетами, но полные надежд. Ребята из команды Fidges eSports Спорт сейчас будут пытаться брать штурмом точку А. Ну, мне кажется, здесь, конечно, казахи опять такое не отдадут. И да, черт возьми, такое не отдается. Тем более для казахов, естественно, такое было выиграть вполне себе просто. 10-9. Хотя делают КС на мобилке, пробовал с Райда так, что умереть. Да, с этим я полностью согласен. КС на, мобиль... на мобиле мне не доводилось играть, но я видел несколько обзоров на YouTube И она действительно оставляет желать лучшего. Но ну, я надеюсь, что когда-нибудь ее допилят. И почему нет? Почему нет? Мобильный гейминг это тоже очень большая все-таки... Большой пласт игроков. Нельзя его... Скидывать со счетов Не зря же много очень есть э, франшиз Которые находятся и на ПК И на мобильном гейминге Тот же PUBG, колда, Fortnite И так далее и тому подобное И Valorant сейчас проходит, кстати говоря Бета-тест в Китае э, Поэтому скоро и Valorant Еще появится на мобильных устройствах Так что это нормально Саня, тебе привет от Doggy Style Flex Спасибо большое, ему тоже Догребанный Т9 КСУ. А, все, хорошо. КСУ — это игрок команды Fidges Esports. Собственно, КСУ. Привет вам от Артура. Артур за вас здесь болеет. Тащите, пожалуйста. Не расстраивайте, брата. Ну что, выход на АБС достаточно плотный и жирный, хочу сказать, прокидкой в исполнении Fidges eSport. Очень много гранат было выброшено, но, конечно, дым, который вот лежит справа, это нечто такое, что... Вау! И на бато! Ну нет, мне кажется, теперь уже шансов у Fidges спорт практически не остается вообще на. Как же Мэдмастер... Как же бесподобно Мэдмастер сейчас достал? Просто достал. Все, вот у меня заканчиваются фразы все вообще возможные после того кого неудачного снятия глушака, дорогие друзья. В результате у Чиха добирает Фиджеса и это 10-10. Кстати, Саня, играешь в PUBG? Uh, играл и в мобильный, и в компьютерный, в стимовский. И в PUBG Lite играл. Во все играл PUBG. Но сейчас конкретно в данный момент не играю. Как-то просто не хочется. Иногда бывает. Я вообще сейчас редко в какие-то онлайн игры играю, где что-то зависит от тиммейтов. Uh, ну, просто я люблю играть в игры по большей степени, в которых все зависит исключительно от моих действий. Я большой фанат тимплея, я обожаю играть... Uh, вот я вспоминаю времена, когда играл в Counter-Strike 1.6 со своей командой, какой у нас был уровень тимплея, как мы хорошо понимали друг друга и понимали, что нужно делать в той или иной ситуации. Поэтому я очень сильно ценю в командной работе именно командную работу, когда игроки как одно целое двигаются. Но нарабатывать это нужно годами, и в том же самом PUBG, если попадаются тиммейты, которым вообще по барабану на командную работу, ну, топ-1 с такими будет очень сложно взять, потому что не все, к сожалению, зависит от стрельбы. Вот, собственно, вот поэтому я не очень люблю сейчас мультиплеерные игры, я больше любитель поиграть там в какой-нибудь киберпанк, в какого-нибудь ведьмака, в дьябло, ну что-то вот такое, да, то есть где есть сюжет, и ты просто сидишь и шпилишь в этот сюжет. Развиваешь персонажа или просто проходишь какую-то историю, погружаешься в нее. Вот эти штуки я ценю гораздо больше сейчас, чем мультиплеер. Но так справедливости ради было всегда. С первых дней, как у меня появился компьютер, я... Играл в Counter-Strike всегда с момента, опять же, даже раньше, чем у меня появился компьютер, я начал в него играть еще с компьютерных клубов, но при этом, при всем, я всегда больше ценил игры с сюжетом. Вот, собственно говоря, поэтому... Сейчас с возрастом это только усилилось, потому что появилось много-много э, практики, когда появляются недопонимания с тиммейтами. Когда ты думаешь, вот так надо было делать, тиммейт думает вот так. В результате у вас какая-то лоббуда получается. И по факту выходит так, что какая-то ругань, какие-то нервики, какая-то напряженка в команде создается. Мне оно не нужно. Я уже за столько лет насмотрелся на эту напряженку, наигрался вот в этот Counter-Strike. В Доту, в PUBG, в колду, во все уже в это я наигрался. Настолько, что хочу проходить какие-то игры с интересными сюжетами. И все. И вот, и вот так как-то. Ну что, дорогие мои друзья, едем дальше. 10-10, пауза закончилась. Я не знаю, кто эту паузу брал. Она в любом случае нужна что одной команде, что другой. Но казахам на самом деле пауза может помешать. И, как сейчас вы можете заметить, действительно пауза пошла не совсем на пользу Ситуация 4 в 2, казахи в двукратном меньшинстве Далее Сгорает неожиданно Тиф Очень неожиданно, кстати, сгорает Тиф Я не понял, где и когда он сгорел Но КС Су Забирает Учиху, ситуация 3 в 1 ТиДжей Тернал в непосредственной близости Смотри, что делает вот это казах! Вот это казах! Вот я же говорю, это непредсказуемые люди, черт возьми, вы видели? Ну кто бы в здравом уме, зная, что там три соперника на точке, без флешек, без дымов, без всего, просто взял бы и из кухни выпрыгнул бы в точку? Вы видели вот этот вообще максимально волевой поступок? Именно этот поступок отчасти и... Говорит о том, что команда Monkey Business будут бороться до последнего. Ну и плюс, естественно, опять же, у них сильная сторона, поэтому, ну. Ну, поэтому все просто здесь, как бы. Фиджесам надо потеть. Иначе обезьянки победят. Легчайше победят. Причем. Ну, TJ Eternal объективно сейчас, конечно, подставил свою команду, позволил совершиться выходу из сплит точки А определенно. А, Брикстон, как-то очень интересный розыгрыш сейчас произошел. Молотов на джангл прилетел. Брикстон в этот молотов открывается. То есть, вместо флешки. <laughs> Блин, какие казахи жесткие! Они открываются не под флешки, а под молотовы. <laughs> Брикстон Получает по голове от Insid. Ну и на БАТО. Умирает от рук КСУ. Однако Мэдмастер успел забрать одного из игроков атаки. Э -э, суммарно равенство. Но равенство разваливается, как только КСУ со снайперской винтовкой появляется на точке А. 12-10. Э -э, жесточайшие казахи. Но что делают эти, черт возьми? Игруны. Вы видели просто, как эти игруны сейчас обставляют свои раунды? Я впервые в жизни вижу... Вот э -э, в КС... Как бы я уже много раз говорил. ГОУ я купил... А в момент релиза CS GO, играть я начал спустя два года в нее после релиза, релиза, релиза, прошу прощения. Но, а, черт возьми, никогда не видел вот такого вот, чтобы вот так использовали молотов. Типа логично, молотов прилетел на джангл, и естественно из-за этого на джангл никто не будет выходить из игроков обороны. А хрен там был, на самом деле все иначе. CS SU! Делает антрифраг по медмастеру, и на бата разменивает, убив оппонента э, с 5-7. А тут же ТД Этернал пытался спасти снайперскую винтовку, но опять же не тут-то было, не позволили. И на бата еще один минус перед смертью. Ну, Брикстон с 23 хп убегает. Куда убегает и для каких целей? Э, для меня остается загадкой. Сейвить все равно нечего. Ну, нашел тег. Ну, сейвить тег это вообще прям не то, что нужно. Это прям однозначно. Ну, короче, фиджесы пока что рвутся чуть-чуть дальше, чем их соперники. А, объективно и понятно вполне себе на самом-то деле, почему. А, прошу простить, дамы и господа, если вдруг вы слышите а, лай моей собаки на заднем фоне периодически, потому что просто моя горячо любимая супруга еще не вернулась домой. А, и он думает, что она вот-вот должна вернуться. И... Из-за этого на каждый шорох может гавкать и лаять. В общем, если вы, короче говоря, услышите на заднем фоне шум, который может издать только собака, вы уж простите, не обижайтесь и не ругайтесь. Он просто ждет свою хозяйку. Вот. Ну а пока что у нас, собственно, очередная пауза. И паузу эту, очевидно, как раз вот сейчас уже стопроцентно, можно сказать, взяли казахи не вижу никакой логики во взятии паузы для команды Фиджес, разве что только КССУ, а по какой-то причине АФК-шит не шевелится. Возможно, ему потребовалось куда-то отойти, и поэтому была взята пауза. Ну и Манки Бизнес. У них, собственно говоря, и на бата никаких, опять же, признаков жизни не подает, поэтому... Ну, у них-то понятно, у казахов сейчас может быть абсолютно спокойно Тим Толк, потому что здесь действительно есть что пообсуждать. Есть... Над чем поработать, так сказать, да, и нужно определиться с э, четкой экономикой, с плановой, да, так сказать. Если услышите, что у Сани кто-то плачет там, то ничего страшного, это Андрюша от проиграл. <laughs> ну, еще далеко не факт, Андрюха, еще не факт. Казахи делают, конечно, какие-то жесткие вещи, но еще не факт, что они проиграют. 13-10, в общем-то, это еще не гибель. Да даже 15-0, как известно, еще не гибель, и камбэччится вполне себе неплохо, даже с такого счета... Хотя, конечно, с большим трудом. Потому что чем счет ужаснее становится, тем сложнее его откомбетчить, как бы. Но экономика есть. Во всяком случае, сейчас хоть и в ноль практически, там, 450 денег... 450 денег... 450 долларов на всю команду осталось у казахов. Категорически важно не проиграть этот раунд, потому что, ну, там, 14-10... Дальше что? Форсить придется, чтобы не отдать пятнадцатый. Интересно. Первый матч был кастерской разминкой. По сути, да. А, первый раз... Первый раз, простите. Первый раунд... А, господи, первый раз, первый раунд... че несу? А, первый матч, который был, да, и закончился со счетом 16-1. Да, был исключительно для того, чтобы я как бы... Разговорился и подготовил свой речевой аппарат. Аппарат, Простите, дорогие друзья. Аппарат. Просто теперь я буду... Ну, как бы рот. Аппарат, но и как бы рот. В общем, что-то непонятное буркнул, как обычно. КСУ тебя смотрел на паузе. Ну, а почему бы и нет? Респект чьи ему. Респект чьи ему. Все, кто меня смотрит, это вообще огромные молодцы. Они знают, где лучшие тусовки, как говорится. Ну что, начинается выход от Fidges E-Sports на точку Б И, конечно, с огромным трудом представляю, как сейчас... Казахи придут на ретейк И что они вообще здесь на ретейкают Но, блин, это казахи Они же вот сейчас могут спокойно и в окна выпрыгивать Да, даже невзирая на то, что там дым лежит Тем не менее, Инобата погибает А Инобата один из сильнейших игроков В составе Манки Бизнес И эта потеря, конечно, ничем не изгладима OG Гэнг Он же Тиф. Забирает сейчас одного из соперников. Ну, Мэдмастер с ТДМ естественно, уходит на сейв, потому что хоть какие-то девайсы в следующем раунде однозначно будут нужны. Счет между тем становится 14-10, и фиджесы уже вплотную приближаются к потенциальной победе в матче, учитывая, опять же, экономическую обстановку у команды из Казахстана. Ну, вот такие вот обезьянки-бизнесмены. А, оу, медмастер! Оу, oh, Мэдмастер, два минуса сделал Мало того, что девайс оставил у себя Ну, Ти кстати, девайс не сумел спасти Но сумел спасти Медмастер. Один девайс будет только И вот отсюда опять же начинаются очень большие проблемы Сейчас либо форс делать, чтобы не отдать пятнадцатый И иметь возможность выиграть без допов Но форс Форс какой-то отчасти будет И на бата что-то там, да, как-то вот закупились, короче говоря На все, что было, на все, что смогли на все, что хватило фантазии, так сказать У команды Манки Бизнес Это эмка, калаш, засейвленный калаш Разумеется, докуплена была эмка И три дигла Не самый качественный бай И потенциально, конечно, это отдача 15-го Но без борьбы ничего не бывает И, как вы видите, Манки Бизнес В целом, худо-бедно, но неплохо Неплохо пока что обставляет этот раунд OG минус Брикстон. А следом минусы на бата. Но вот теперь уже, конечно, мне не очень верится в а, ретейк от Учихи. Сейвить второй армор только если сейвить второй армор. Ну, теперь уже, по-моему, не дадут засейвить второй армор. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Квадро. Четыре минуса от Тифа. Ну, и в результате 15-10. И на последний раунд экономика, конечно, восстановлена. Но важно понимать, что теперь команде из Казахстана необходимо взять для победы Пять раундов. И это не победа, как хотелось бы казахам. Это лишь овертаймы. То есть на оверах еще нужно будет выиграть. Пять раундов это лишь для того, чтобы продлить данный матч и попытаться все-таки не проиграть. Правильнее даже, наверное, вот так было бы сказать. Но сейчас уже через краешек дыма, скорее всего, будет видно одного из оппонентов на стейерсах. Ну, должно быть видно, во всяком случае, уже. Но теперь-то он, естественно, уже эту позицию не держит. Кстати, угадывают практически полностью казахи с тем, что нужно удерживать сейчас точку А. И просто какая-то кровопролитная баталия разворачивается, разворачив... разворачивается, расхреначивается, черт возьми, на этой точке. 15-11, дамы и господа, казахи не перестают меня удивлять. Даже в столь сложной ситуации они еще и умудрились удержать точку А еще И чуть ли не всей командой. Теперь уже атаки нужно смотреть за своей экономикой. Потому что если сейчас они отдадут 12-й, то там экономика поплыла уже постепенно. Отдачи 13-го и экономики вообще уже нет. Брикстон несется на всех парах, кстати, вырубать соперника. Очень сейчас рискует Тифф, занимая такую позицию. Естественно, открывается под два дула. Брикстон вместе с Мэдмастером два минуса. Опа, здравствуйте. А вот это уже... А вот это уже сложности, дорогие мои друзья. Ну что, флешка накидывается. Депрест добирает Инобата. Последним остается Учиха, дорогие мои друзья. Один из игроков Манки Бизнес уже выходит. Не верят, Не верят Фиджас в победу своего казахского товарища. Матч еще не закончился, а я уже скинул Кастеру Пикчу. Результат по блату знаю. Ну, понятно, естественно, можно открыть хап и посмотреть, да, результат матча. Ну и по результату Фиджес становится победителями, дорогие друзья, со счетом 16-11.